Так, и на четвертом месте Самая приятная команда, которая держала всегда самую маленькую цену Но, к сожалению, мало заработала, но... так. так, отлично И теперь, э, если вы уже э, разукрасили и написали все, что хотели, доброе, для своих друзей все или еще И помните, что у нас задание было э, взять обратную сторону, и нарисовать фантастическую на картину. На картину. картину. Да, да, да, да. Да, да. я Да. Да. Да. Да. Да. Красиво и не меня Он пока не пишет, но может прочитать. Вау, начинаем. Да. Да. Максим, пока себе оставить. Да.